какую-то мысль вот этот самогон он должен был быть для ролика три самогона один от этика вот этот, который мы сейчас держали. Какого или Пентюкова, Я не знаю как правильно его фамилия ну, короче вот этот, который мы сейчас пьем наверное еще не уже а еще есть да о третий покупной. То есть один из них должен быть покупной и по бокам что-то другое. Эта концепция висит еще с прошлого года. Потому что у меня было три самогона. Вот вот они были три от разных людей. То есть один от магазина и два от людей. Но что-то пошло не так, когда новогодние каникулы, блядь, у перед Новым годом появились, я понял, что-то что не так. Надо попробовать попробовать, но еще я, Позову людей в кадр на дегустацию, вдруг не умрут, блять, попробую. О, попробовал, попробовал, и потом, <смех> не, не по капелькам же нести, <смех> не по капелькам же нести на обзор. Вот, там не вот. И в итоге ролик переносит, ну, ролик будет. Потому что самогон такая тема, что рано или поздно появится там такая, такая Фишкой было то, что дольше всех продержался именно вот тот, за который я платил, покупной, 660 рублей в ленте самогон. То есть вот эти самодельные, я думал, о, отопью, отопью, да, отпил, отпил. Они потом оставались, а вот этот я выжил уже после всех, блядь. Ну, блядь, да, Но надо снять, надо снять обзор и, скорее всего, на трех человек. Каждый таки со свой, блядь, или что-то такое. Надо что-то продумать. И вот получается пиздец. Если очень быстро завтра утром не придет этот пальков до меня, не объяснит мне, в чем у меня пиздец, не решит мою проблему с компонентом, то будет очень опасно. Потому что я планировал, блядь, укатываем вино выпустить 14 числа. Ну, то есть все, что основное я планировал выпустить раньше, это хуйский. 14 чего? Ну, нынешнего. Июня? Да. Так он завтра. Ну вот прикинь, он ну, уже сегодня уже прет. Mm. Как бы они, они еще прут. Но если условно, блядь, он ко мне полдень приходит, то я до 6 вечера дорежу этот ролик. И выдвину mm. его до конца суток фишка по то, что 14 июня э, это день почетного, ну, день донора. Всемирный. И там ролик, блядь, э, висит это Угадываем вино. Там и шутки пишутся на то, что донор, 4 вина, 4 группы крови. Mm -hmm. там, вот, ну, там вот такой есть ролик. Его на просто смонтировать. Его причем монтировать, сука, долго, там часов на 6 надо залить. Потому что там где-то, кстати, надо, надо продумать точный текст, но вот надо будет сделать когда-то хуйню. Я вам тебя скину, может обрадец, может ты запишешь. У этого. Вот у вас есть такая хуйня. Лекас делает ролики. -о -о -о Канал все работы хороши. У него с какого-то момента. Вот сейчас у нее 20 вышел, по-моему. Там, месяц назад, раз в месяц, э, вышел ролик про работу в «Розгострахи». То есть он или его тайный агент устраивается туда, в, в организацию, mm. и он потом рассказывает людям на час э, об истории и, собственно, э, работе в конторе. И у него в последних, наверное, 5-8 выпусках, то есть поначалу это было тупо от зрителей то есть от подписчиков от комментаторов потом он начал уже от этого хуевать его начал это бесить он начал делать ставку разные другие блогер сначала он сам делает ставку то есть концепция его видоса такая работа о магните mm. самая худшая работа работал магнит вот так называется ролик и, и все ролики у него построены по одной схеме. История Ну, то есть представляет себя, подписывайтесь, ну, я такой-то, такой-то, mm -hmm. а у меня есть такая-то музыка, здесь подписывайтесь на мой канал, Инстаграм бла бла Потом хуяк. История компании. Тоже минут на 10 э, всей хуйни. То есть начиная там с 1960-го или как-то. Mm -hmm. ну, за 12 минут рассказывает. И вот здесь пришел такой-то к власти, и вот здесь пошел так. Вот это вот 12 минут. И потом идет, потом идет, собственно, уже как наш человек устроился, или я сам устраивался на работу, какие условия, туда-сюда. Это вот еще минут на 20-30. Mm -hmm. Получается примерно часовой ролик, но в середине между вот этой частью и этой он начал где-то примерно, ну там, 12-14 выпуска добавлять вставки. Ну а теперь самое время написать ролик. Начинается с какой-то минуты, не благодари уебану. То есть люди начали писать в комментариях, что вот то, что было до этого, история компании, вот это вот все хуйня нам интереснее смотреть про вот это и ебашит тайм Что, собственно говоря, по сути, сбивает, как для блогера, это убивает его деньги. Ты заходишь на первый комментарий. Ролик начинается с 12.44. М-код. Кликаешь. У тебя время просмотра слетает, то есть ты не смотришь рекламу. То есть ему, то есть как автору не идет от этого денег. И поэтому пошли вот эти вставки у Ебан. И у него пошли подключены Хованский, Олежка. Они тоже записывались в разных формулировках. Еще там кто-то. Этот был Седой. Еще один там тоже. Еще какой-то блогер вот первый раз появился на разблустрах. И не все. Вот в разные подачи говорят, а вот теперь вот у тебя есть пальчики, вот я придумал свою концепцию. Ее просто нужно будет <coughs> именно прописать э -э, почетче, чтобы ну, каждый это сделал. Просто есть ролик, mm -hmm. алкообзор. обзор ну, или там дегустация, или обзор. То есть сначала идет по две-три стопочки понимаете как говорит Зуев, рассказ о том, как мы это приготовили, либо о том, откуда это все взялось, а потом идет Бухалова, когда уже идет, уже ты идешь, вот как сейчас, да, вот, и вот и попутное пьянство. Вот я хочу, чтобы условные те, кто уже появлялись в кадре, Илюха Вересов, Тёма Зуев. Кто там еще там был? Ну, вот на автороликах только вот эти двое, по-моему. Чтобы они взяли вот так же, как там, в камеру. А вот теперь самое время написать. Бухалова начинается с такой-то минуты, потому что после вот этого вот, э, там такое, в моих видосах, когда уже идет Бухалова, вот уже идет невегустрация. Uh -huh, uh -huh. Бухалова начинается с такой-то минуты, не благодарить. Да, это я про тебя, я ебан, который смотрит только ради треша. Ну что-нибудь типа такого. Uh -huh. Ну то есть авторские что-то Просто э, в моем случае это не актуально, потому что меня не заебывают комментами, блядь. Я, в принципе, не заебывают комментами, а <laughs> меня не комментами, э, потому что с какой минуты. С другой стороны, это как бы, может быть, на этом, ну, типа стёбик Аси, это как-то откликнется. Кулик, кулик, mm -hmm. И по люлькам. Самое время. Опа, да. Вот могу, хотя и так можно. Чего у меня больше? Шляп или очков? Нет, шляп две. А Какие под? под больше. А две. Это сейчас прихода две. Там еще ну это типа кассетка, под ней пластмассовая вот эта пизда должна быть 500 тысяч. Профсоюз. Угу. Просто. Хуеть, шляпных дел мастер.